Что в таком случае делать и как его снять для дальнейшей перепродажи? Да, такие ситуации бывают на аукционах по банкротству. Как правило, после покупки имущества с торгов регистрационные действия снимаются. Алгоритм действий следующий. Вы находите на торгах автомобили и записываетесь на осмотр, чтобы проверить их техническое состояние. Далее проходите аккредитацию на площадке. Подготавливаете все документы отправляете задаток и участвуете в торгах. После победы вам будет необходимо подписать договор купли-продажи в течение 5 дней и в течение 30 дней оплатить имущество полностью. Когда получите документы на автомобиле, отправьте запрос в Федеральную службу судебных приставов на снятие регистрационных действий, так как вы приобрели имущество с торгов по банкротству. После снятия запрета